Привет! В Netpeak Spider есть три режима сканирования. И в этом видео я хочу рассказать вам о некоторых фишках их использования. Самый простой режим – обход всего сайта. Введите его адрес и нажмите на кнопку старт. Программа пройдет по всем страницам, на которые найдет ссылки. В этом режиме можно еще ограничить сканирование определенной папкой или исключить из него внешние ссылки и поддомены. Второй режим – сканирование списка страниц. Вы можете добавить их из буфера обмена напечатать вручную, импортировать из какого-то файла, карты сайта или выгрузить из Google Analytics и Google Search Console. В этом случае программа будет сканировать только те страницы, что вы добавили, и не пойдет по ссылкам с них в Google. И перед тем, как я расскажу о третьем режиме, давайте рассмотрим некоторые фишки, как можно использовать первые два. В первую очередь, вы можете находить страницы, на которые не ведет ни одна ссылка на вашем сайте а значит ни пользователь, ни поисковый робот не смогут ее найти. Чтобы это сделать, сначала просканируйте сайт как в первом случае, а потом добавьте страницы из карты сайтов и сервисов аналитики. Страницы-сироты, на которые не ведут ссылки, будут добавлены в конец списка. И второй вариант – мониторинг цен или других показателей списка страниц. Если вы хотите следить за любыми изменениями на определенных страницах, сохраните их в один список и с необходимой регулярностью перепроверяйте. Ну что, давайте перейдем к самому интересному, мультидоменному сканированию. Это третий режим, который поможет в рамках одного окна программы обойти сразу несколько сайтов. Это как несколько сканирований в первом режиме сразу. Чтобы его запустить, включите галочку в настройках на вкладке «Основные» и добавьте список сайтов, которые вы хотите проверить. После чего нажмите на кнопку Старт. Этот режим будет особенно полезен для экономии времени и удобства работы в тех случаях, когда у вас есть ряд своих сайтов, которые нужно регулярно проверять на ошибки, или вы анализируете конкурентов и хотите сравнивать их между собой.